Ловить лучи божественного цвета, а это сегодня ноу-хау, это новые такие методы, это ловить лучи божественного цвета. Я хочу еще рассказать эти слова. Когда человек развивает у себя ясновидение, то он это делает при помощи трех последовательных элементов. Первое. Я знаю что это происходит второе я чувствую что это происходит и третье я вижу что это происходит вот если на пути развития ясновидения первый второй или третий этап исчез и было сразу я вижу это но не чувствую и не знаю то тогда это называется галлюцинация Поэтому, если человек, развивая у себя, не развивает три последовательных элемента развития, которые называются «я чувствую, что в человеке что-то находится», это значит, интуиция подключается, «я знаю, что что-то находится», ну, возможно, яснознание, и после этого «я вижу», то это является правильным путем развития ясновидения. Не было ни одного человека, который бы правильно развил ясновидение, переступая через первый и второй метод серьезно если у вас я это вижу мне это идет у меня это с самого детства то вам нужен препарат он называется циклодол он убирает великолепно галлюцинации не мучает человека человек живет разумно его ничего не беспокоит понятно дальше снять информацию если правильно развивать ясновидение то снять информацию можно если ясновидение развивается неправильно, то вся информация неправильно снимается. Если идет информация в виде галлюцинации это шизофрения. Если идет информация в виде вопрос, и после этого показали, при этом правильно развивалась в самом начале, то эта информация будет правильно снята информация. Контролирование при этом, этом видения является основой. Нормального, здорового психического состояния э центральной нервной деятельности и может помочь человеку контролировать и управлять том, тем, что называется сознание. Вот так. Поэтому ловить лучи божественного цвета не надо. А уже если они пошли и там валят, то нужно спасать человека, а не лучи уже. Я чуть не могу понять, как это в нейролингвистическом программировании уже ловят лучи божественного цвета. Это уже куда заехали? Это уже Леонардо, Джон Леонардо уже пять раз в гробу перевернулся, понимаете? Вот так, делал-делал, там глаза вниз, глаза вверх, глаза в левый угол, там вместе с Росси, знаете, и после этого доплыли, теперь уже бегают, лучи божественного цвета ловят.